Всем подписчикам моим привет! Сегодня хотел поговорить с вами об интересных элементах элементах пильтия. Это элемент термоэлектрогенератор по английской аббревиатуре ТЭК 12706 который имеет мощность порядка 50 Вт потребляемая и напряжение до 12 Вольт подаваемое на него Если я на этот термоэлемент подам здесь постоянное ток, постоянный ток напряжением до 12 вольт, то у меня один, одна сторона этого термоэлемента будет нагреваться, в то время как вторая охлаждаться. Эффект э, открыл еще Пельтье Физик, потом Зиебект Томпсон и эффект применяется сейчас в системах охлаждения то есть термоэлектрические холодильники с небольшим КПД, но компактные для автомобилей, для охлаждения э, приборов для стабилизации температуры. Я сейчас покажу вам этот эффект, эффект термоэлектрогенерации или эффект заебека нагревая нижний конец тепловой трубки и охлаждая верхний конец через простой радиатор алюминиевая. Для этой цели был сделан термосифон. Термосифон, это тепловая трубка, заполнена ацетоном небольшим количеством и вакуумирована. Я ее прогревать могу любым источником тепла. Второй конец у меня охлаждается пока естественным образом. Дальше я планирую подобрать какие-то растворы кристаллогидрации соли или же залить этот верхний конец парафином. Для того, чтобы стабильно охлаждался один, одна сторона термоэлемента. И таким образом сделать зарядное устройство для телефона или для других целей. Сейчас для демонстрации я просто эту тепловую трубку помещу в стакан с кипятком и покажу, как... вот я наливаю кипяток вода скипяченая у меня начинает работать тепловая трубка то есть в вниз скипает ацетон которого небольшое количество залито нижний конец вот начинается то есть идет кипение, кипение ацетона и пары его греют как раз у нас одну сторону термоэлемента пельтье должен загореться вот этот самый светодиод светодиод который через преобразователь видите загорелся яркий светодиод синий у нас вырабатывает этот термоэлемент напряжение порядка полутора вольт и этого напряжения недостаточно поэтому через преобразователь повышающий напряжение до загорания диода это где-то три с половиной вольта у нас он включен через преобразователь верхний конец верхний конец предполагается охлаждать пока он охлаждается просто за счет радиатора, то есть конвективный поток воздуха охлаждает его, а потом планируется охлаждать его за счет того, что он будет помещен в кристаллогидрат соли, который имеет температуру плавления, ну есть разные, от 30 градусов, допустим, гнолберва соль, и, и выше допустим тиасульфат натрия можно цитат натрия и имеет большую теплоемкость то есть пока соль вся не расплавится верхний конец у нас будет иметь температуру температуру плавления этой соли я сейчас еще раз хотел показать вам как работает этот наш элемент от горелки то есть я сейчас верхний конец выношу наружу и начинаю нагревать нижний конец трубки. Вот у нас заработала тепловая трубка и вот загорелся светодиод. То есть я могу греть этот конец тепловой трубки любым источником открытого или закрытого огня у меня на этом конце температура не превысит температуру работы тепловой трубки каким образом можно проверить этот элемент пельтье вот эти два элемента были угроблены в начале 12706 и они сейчас находятся в обрыве то есть применяется простой тестер обычный тестер который на э, пределе умном, то есть измерение ом вот в данном случае его замыкая на, у нас показывает бесконечность это говорит о том что он в обрыве точно также второй у нас оборван он давно уже валяется все пытаюсь его восстановить но ну, может быть тоже ничего не показывает в обрыве. Нормальный, исправный э, термоэлемент Пельтьен э, выдает несколько Ом или короткое замыкание. Вот этот у нас нормальный, но он сейчас нагретый, поэтому я не буду показывать вам его сопротивление. Может э, этот предел перегореть. Вообще он показывает единицы Ом или короткое замыкание, если система исправна. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного.